Меня зовут Олег. Это история о том, как я узнал про ВИЧ. О том, что он рядом с нами. Я собирался встретить своего близкого друга. Ну что, куда едем? центр спида, Давай. Мы мелкого решили с Полинкой завести. Мне ВИЧ поставили. Думаю, вас в городе перепроверить. За результатами еду мало ли. Ну, ты это... Звони, когда узнаешь результаты.